Друзья, всем привет! Я приветствую вас на своем YouTube-канале в социальных сетях. И сегодня я дам несколько рекомендаций новичкам, люди, которые недавно пришли в сетевой маркетинг, либо начали использовать интернет, и ваша цель – развиваться в интернете. Для успеха в нашем деле нужно, очень важно, расти личностность, то есть развивать свою личность. У каждого человека есть список контактов, и чем больше список контактов, тем больше людей будут покупать продукцию, либо э, работать в компании и рекомендовать эти продукты, да, продвигать. Но этот список, вот когда приходит новичок, он у него быстро заканчивается, 2, 3, 5, 10, там 50 человек, список закончился, к человеку никто не подписался, и новичок расстраивается, говорит, что дальше делать. Так вот. Когда ты развиваешь личностностно, у тебя появляется список контактов. За тобой люди следят в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе, в других социальных сетях. И люди за тобой смотрят. Смотрите, что нужно сделать новичку? Зарегистрироваться в Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме. Если хотите, в ТикТоке, сейчас это в тренде, модно. И там нужно транслировать о продуктах, о компании, возможность заработка и другие фишки. Так вот, когда мы работаем через соцсети и развиваемся личностно, у нас появляется бесконечный список контактов. Люди за нами смотрят, мы с ними знакомимся, контактируем, этот список растет. То есть мы из холодного рынка делаем теплое, из теплого рынка делаем наших партнеров. То есть знакомимся с друзьями, и затем из незнакомых людей делаем друзей, а из друзей делаем партнером. Дальше. У вас появляется авторитет. Когда вы начинаете в соцсетях давать какую-то полезную информацию, и это людям помогают результаты, ну, продукт, либо вы помогаете человеку зарабатывать, у вас растет уверенность, ваш авторитет и уверенность. Дальше. Когда вы начинаете развивать бизнес через соцсети, это видит ваша команда, и вы помогаете своей команде. То есть команда за вами следит и начинает тоже развивать. Это все веерно развивается по всему миру. Вы находитесь в Украине, ваш бизнес развивается в Германии, в Италии, в Америке, в Австралии, в Южной Корее, в Узбекистане, в Казахстане, в разных странах. И со временем, когда вы, у вас идет движуха, вы начинаете привлекать сильных лидеров. Люди смотрят, что ваша компания хорошая продукты дают классные результаты, у вас есть чеки, и вы начинаете привлекать лидеров из других компаний, либо предпринимателей, которые, может быть, человек не сетевик, но он, у него так работает мозговой центр, что он может прийти и еще обогнать вас и перегнать. А это является самым лучшим инструментом в бизнесе, когда ты... Через свой бренд привлекаешь человека в сетевой маркетинг, и он становится сильнее тебя и лучше тебя. Твой товарооборот растет, твои люди зарабатывают. В этом есть вся фишка. Но все давайте по порядку. Новичку нужно сейчас зарегистрироваться в YouTube, Facebook, Instagram и достаточно. Можете TikTok еще сделать, у кого есть желание. И дальше в следующих видео я расскажу как оформить странички, как загрузить фотографии, как делать посты, сторисы, как правильно делать репосты, как делиться информацией, брать с ютуба, с фейсбука, с инстаграма и делиться с людьми в интернете. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, обязательно пишите комменты, отвечу с удовольствием на все ваши вопросы и всем пока-пока, до скорых видео, в следующих видео встретимся, пока-пока.